Что не день, то сюрприз, что не ночь, то каприз, блин. В этом видео я расскажу тебе о самых проблемных моментах новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а также в конце ролика мы устроим небольшое голосование. Погнали! Буквально несколько дней назад, после первой недели старта продаж iPhone 12 по всему миру, в интернете начали появляться все больше и больше фото и видеоматериалов о некачественности изготовления новых продуктов компании Apple. Все началось с оригинальных кейсов, а точнее бракованных экземпляров, которые поставлялись без вырезов под динамики смартфона. Ничего, брак может случиться везде, такое бывает, да и к тому же дырочки можно проделать самостоятельно в домашних условиях при помощи иголки. А что, по-моему, интересно. Ведь ты сам для себя решаешь, какими в итоге получаются отверстия под динамики твоего iPhone 12. Думаю, пользователи не так сильно расстраивались, если бы не цена кейса. На официальном сайте компании за него нужно отдать немного немало ни мало целых 5000 рублей. Ладно-ладно, это еще цветочки. Хотя, 5000. Окей, okay. плюсуем эти 5000 к стоимости нового iPhone 12 Pro на 512 гигабайт. Итого за 135 тысяч рублей мы получаем кейс без отверстия для динамиков, а также самый дорогой iPhone от Apple, у которого, внимание, облезает и нещадно царапается рамка по периметру корпуса. Ведьма странно, ведь поток выполнен из хирургически нержавеющей стали, с которой ничего подобного происходить не должно. История напоминает похожий случай с iPhone 5 в черном цвете, когда в 2012 году пользователи также жаловались на облезающую краску по бокам смартфона. Да черт подери, все равно iPhone 12 красивый. Несмотря на эти и другие недостатки, о которых мы поговорим с вами буквально через пару секунд, это один из самых желанных iPhone на рынке на данный момент. В России пока что его купить уже нельзя, только предзаказать. Поэтому вы можете просто невзначай попытать свою удачу в конкурсе на iPhone 12 от разработчиков приложения Anytrans. Все условия максимально понятные и простые. Достаточно сделать репост в социальных сетях с упоминанием их приложения, и вы автоматически становитесь претендентом на выигрыш нового iPhone. Также пару слов о приложении и мы продолжим. Anytrends это удобный аналог iTunes для вашего iPhone, в котором можно легко и быстро управлять файлами вашего смартфона, скачивать музыку и фильмы, а также создать рингтон для вашего телефона прямо в самой программе. Мега удобно, поэтому советую вам скачать приложение по ссылке в описании, как это сделал я на свой компьютер. Едем дальше и на очереди у нас... Трескающееся стекло в районе основной камеры. Кр -кр. Не совсем уверен, что такое может случиться без внешних усилий, ибо для того, чтобы так хорошо треснуло стеклышко, как показано на этом снимке, все равно нужно приложить хоть какое-то усилие. Или хоть чем-то это сделать. Последняя недоработка – MagSafe. Технология-то классная, особенно в паре с новыми чехлами, хоть и не новые. Ну вот почему-то владельцы новых смартфонов жалуются, что при зарядке iPhone 12 телефон может зависнуть. Не совсем понятно как и почему. Скорее всего, здесь уже вопросы не столько технологий, сколько программного обеспечения, которое должны исправить в ближайшее время. Теперь давайте поступим с вами следующим образом. Если вы считаете, что новые iPhone 12 получились недостаточно доработанными, вы ставите лайк этому ролику. Если же наоборот, вы считаете, что это единичный брак Apple, то пишите в комментариях свое развернутое мнение в защиту нового телефона и компании. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому видео, а также делиться этим роликом со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. До встречи в следующих видео. Пока-пока!